Привет. Мы двигаемся дальше и начинаем разговор о таргетированной рекламе. Это инструмент, который мы можем использовать в основном в социальных сетях. Это ВКонтакте, Facebook, Instagram. но этот инструмент подключается и на другие платформы. Также потихоньку есть платформа Mail.ru Group, которая называется MyTarget, которая позволяет размещать таргетированную рекламу на широком многообразии внешних площадок. И таргетированная реклама, как следует из ее названия, это реклама, которая нацеливается на какого-то конкретного человека, но вместе или на группу людей, или на сегмент. Но вместе с этим мы помним, что и контекстная реклама тоже позволяет таргетироваться на группу людей. Мы не упомянули это вчера, но, например, у контекстной рекламы есть настройка по интересам, которые следуют из поисковых запросов в тех данных, которые Яндекс и Google собирают о пользователе: там, автомобили, кино, путешествия и так далее. Чем не таргетинг? В этом смысле граница между контекстной и таргетированной рекламой она становится достаточно такой прозрачной и, в общем, не очень жесткой но, таргетированной реклама, Еще раз напоминаю, это обычно такой блок, в котором есть какой-то графический элемент, текстовый элемент, либо это может быть галерея из изображений на Фейсбуке, либо это отдельный промоут-пост в Instagram. В общем, их в плане носителей есть очень большое количество, и с ними экспериментируют социальные сети. Брендированные стори в Instagram тоже появляются, то есть видеоролики, которые короткие, которые показываются зрителю. Но это, это этот тип рекламы он нацеливается на каких-то конкретных людей то есть в кабинете управления таргетированной рекламой мы можем выбирать определенные сегменты в том числе по демографии в том числе по интересам в том числе по географии в том числе по подпискам на те или иные группы если мы берем вконтакте и на фейсбуке это тоже можно делать в общем каким-то образом достаточно узко можем сегментировать людей. И мы э, в случае с таргетированной рекламой боремся не за поисковый контекст, не за узкий смысл, который находится в голове у человека, а за узкий сегмент, в котором этот человек может находиться в данный момент времени с той потребностью, которая у него есть. И таргетированная реклама, в принципе, несмотря на то, что она все равно относится к более холодным медиа, но границы тоже уже размывается, и все-таки Некоторые способы демонстрации таргетированной рекламы уже могут быть достаточно горячими, как тот же самый таргетированный сторис в Instagram. С точки зрения роли пользователя, он является либо зрителем, когда он сидит и просто скроллит, или она просто скроллит ленту в социальной сети, и там вылетают периодически это рекламные сообщения в ленте или показываются в блоке слева. Но в то же время человек может быть и до некоторой степени актором, когда он занимается поиском решения каких-то своих задач в социальной сети, не только коммуникативными задачами, ну, то есть не, не, даже не, не только прожиганием времени, не только развлечениями и не только общением с друзьями, да, так скажем. Он может там заниматься какими-то профессиональными вопросами или может искать способы реализации какой-то своей потребности. Например, на сегодняшний день очень большое количество потребительниц и потребителей пользуются Инстаграмом для выбора тех или иных продуктов или услуг, будучи подписанными на лидеров мнений. То есть, потребляя таргетированную рекламу, в некоторых ситуациях ваш клиент может быть и в роли актора в том числе. Но вот это одно из, наверное, ключевых отличий, которые надо держать в голове, что если мы говорили о контекстной рекламе как инструменте использования спроса, и в чуть ну не в чуть меньше, а в заметно меньшей степени создания спроса, то есть что дано тоже может это делать, но довольно слабо, размещаясь по каким-то смежным ключевым запросам, то с таргетированной рекламой все с точностью да наоборот. В основном это инструмент создания спроса, и в чуть меньшей степени это инструмент использования спроса. Почему? Да потому что мы не можем быть уверены, что даже если мы нацелились на нужного потребителя нам, что именно в данный момент времени, когда мы ему показываем, и, э, эту таргетированную рекламу, у него есть именно эта потребность. Способы, безусловно, все равно есть. Мы, например, можем отслеживать, какая в данный момент времени погода в конкретном городе и включать э, рекламу в, в более дождливые дни, с, э, не знаю, рекламируя замты, например, какие-нибудь э, дорогие представительские. И в в принципе, это инструмент использования спроса тоже, но там нужны тонкости, он не нацелен чисто под это. Зато под создание спроса он работает очень хорошо, потому что мы можем достаточно метко таргетироваться на определенные сегменты. Поэтому в основном это инструмент работы вот в, в этой стадии и контекстную рекламу разумно подключать, когда мы уже используем спрос на этапе активной оценки альтернатив. Это тоже платный инструмент со всеми теми же оговорками насчет масштабирования, что, несмотря на то, что я говорил, что это почти линейное, а, линейно масштабируемый инструмент, это не совсем так. И опять же, если ты планируешь пользоваться таргетированной рекламой а, достаточно активно, то я рекомендую отдельно изучить ее как инструмент для того, чтобы разобраться, где там эта нелинейность в платежах возникает, от чего она зависит и так далее. С точки зрения спектральной раскладки, что у нас отличается? Что у нас нет такого таргетинга на смысл, который был в случае с контекстной рекламой, зато у нас широчайший спектр, по сути дела полный спектр а -а сужения от супер узкого. В том числе мы можем даже с помощью ретаргетинга нацелиться на тех людей, которые уже совершали с нами какие-то определенные действия, заходили уже к нам раньше на сайты, были у нас, наверняка ты видел или видел рекламу, в социальных сетях после того, как ты посещаешь Озон или Ламоду или какой-нибудь другой сайт, тебе начинает догонять реклама в социальных сетях. Ты оставил там что-то в корзине, вот все-таки заверши заказ. Или, или начинают догонять какой-нибудь скидкой для тех, кто уже с нами. Вот это как раз инструмент такого таргетирования. Да? Тебе будет показана реклама именно с твоей корзиной заказа. Она уникальна. В остальном, в остальном контекстная таргетированная реклама очень схожа. Основные отличия у нее вот в этих двух элементах спектра. Поэтому мы выбираем контекстную рекламу, если мы четко знаем формулировки запроса, которые есть у нашего пользователя. И мы выбираем таргетированную рекламу, если мы четко знаем, что это за пользователь, но мы не знаем, у него может не быть вообще этой потребности сформированы еще, либо она может быть не недоформулирована и тому подобное. И... И в тех, и в других случаях нам важно все-таки помнить, что нам тоже нужен баланс. То есть это речь идет не, не то, что мы выбираем пользоваться только контекстной рекламой или только таргетированной рекламой для наших целей. Наоборот, если мы, например, начинаем развивать наш маркетинг с нуля, то это скорее способ, с чего нам начинать. Скорее с контекстной рекламы или скорее с таргетированной. И после того, как она уже внедрена в наш инструментарий, мы добавляем к основному каналу, например, к таргетированной рекламе, мы добавляем контекстную. Или наоборот, к основному каналу контекстной рекламы мы добавляем таргетированную и экспериментируем с ней в том духе, который мы обсуждали в седьмом модуле. С точки зрения бюджета очень важно понимать, что та же самая схема, что и с контекстной рекламой. Что у нас есть часы сотрудников плюс тот бюджет, который отгружается на платформу, и стоимость сотрудников точно так же нелинейного времени. Первичная настройка рекламы может потребовать рекламной кампании больших усилий, чем ее поддержание и адаптация, улучшение развития. И с точки зрения KPI, к счастью, таргетированная реклама настолько же прекрасно управляема и измеряема, насколько и контекстная реклама, и поэтому очень полезно этими инструментами пользоваться. Прелесть таргетированной рекламы еще заключается в том, что если контекстная реклама обязательно должна вести на сайт, а для этого сайт должен быть подготовлен, он должен быть достаточно хорошо произведен, то таргетированная реклама может вести к непосредственному действию прямо в рамках нашей платформы, в рамках социальной сети, в которой мы эту рекламу размещаем. Например, она может вести к заполнению заявки прямо там, она может вести к переходу пользователя в чат прямо в социальной сети, она может вести к подписке на группу. В общем, есть целый ряд э, целевых действий, которые могут быть совершены, и достаточно большая часть целевых действий может быть э, оставлена в социальной сети. Именно поэтому сегодня мы видим такой расцвет микробизнесов, которые работают, да и даже и не микро, а есть кейсы отдельные и достаточно хорошо развившихся бизнесов, у которых не было сайта, у которых не было своей страницы домена. Они развивались с помощью пабликов в Инстаграм, ВКонтакте или в других социальных сетях. Поэтому вот это тоже важное отличие таргетированной рекламы от контекстной, от которой, о котором полезно помнить и который можно осознанно использовать. В том числе, например, для проверки новых продуктовых гипотез, для проверки каких-то альтернатив с точки зрения продвижения и так далее. Возможностей для маркетологов здесь есть достаточно много.